Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Смотрите, какую классную вещь я купила. Я купила 12 лизунов Маги Слимы. Это просто супер-пупер наборчик. И вместе с вами мы сейчас будем смотреть, какие у нас внутри лизуны. Смотрите, какая красота. Здесь у нас 12 баночек. И все их хочется потрогать. И цветов у нас розовые, оранжевые, зеленые, фиолетовые, голубые и желтенькие. И если вы хотите в подарочек от меня лизунчика такого, то обязательно ставьте лайк этому видео и пишите любой комментарий и потом возможно я разыграю несколько лизунчиков для вас для самых преданных моих подписчиков и давайте сейчас отодвинем эту коробочку немножко вот так в сторону и будем рассматривать наши лизунчики поближе какая красота зелененький, просто супер и думаю, что что попадается то и буду открывать давайте начнем с розовенького смотрите какой красивые. Приятный такой на ощупь, растягивается. Мне кажется, вот немножко ему как-то пластичности какой-то не хватает, чтобы быть таким похожим на слайм, но по цвету очень симпатичный. Вот такой вот розовенький Давайте посмотрим теперь: оранжевый, какая у нас тут внутри игрушечка. Здесь вот такой вот едино... единорожек. лошадки Не хватает вам немножко пластичности хочется чтобы они были какие-то более жидкие а так приятный конечно мяч Банку, конечно, тоже надо еще засунуть. Так, что у нас зеленые баночки? Давайте посмотрим. Тут у нас зеленые баночки. Единорог розовый. В общем, зеленый тоже не особо пластичный. Смотрим. Фиолетовый. Гаркозя какие-то висят. и выезжаем Мало в них пластичности. Цвет красивый, игрушки красивые. Чуть-чуть вот бы больше как-то пластичности. Так, и мы еще с вами не смотрели фиолетовый и желтый. Тут тоже, в принципе, та же история. А, в желтеньком такой желтый единорожек, фиолетовому такой Пошадки. Так что вот такой вот обзорчик. Я могу сказать, что этому набору слаймов, наверное, больше двух оценки я поставить не могу, потому что. Они красивые, красивое оформление, красивые крышки, красивые игрушки, но слаймы не очень хорошо тянутся, и это, конечно же, расстраивает. И хочу сказать, что в следующих видео, которые будут выходить на моем канале, мы будем с ними экспериментировать и смешивать эти... Лизунчики с разными ингредиентами и пробовать делать из них интересные лизуны и слаймы. Так что обязательно подписывайся на мой канал и следи за новым видео. Нажми обязательно колокольчик. А сегодня всем пока-пока-пока и встретимся уже завтра в новом видео.